Бисмиллахи <genre>, <andppaển>. Уважаемые зрители, барык Аллаh Сегодня мы коротко расскажем про одну из важных тем арабской грамматики. это тема мемнур минасар. Алмемнур Что это значит? Очень легкое правило, легкие правила. состоят в том, что мы перечислим слова или же виды слов которые не принимают кесру, то есть звук и не принимают в конце, и не принимают танвин. То есть в конце у них он ин-ан не бывает. Хорошо. аль что не надо заучивать вот каждое из этих слов по отдельности. Хватит всего лишь заучивать вид. Если мы узнаем вид, что вот все слова из этого вида являются льмамном сарф тогда мы сможем применить это правда для всех слов. Не нуждаемся, чтобы заучить каждое слово. Например, посмотрим первое слово. Или же первый вид слов. Первое, первый вид у нас женские имена. Вот смотрите. Например, первое слово Зейнабу. бу. Смотрите, в конце не Зейнабун, а Зейнабу, потому что женские имена не принимают Тенвин. Это одно. Потом, никогда не увидите в конце Зейнаб Кесру, Зейнаби, не будет, потому что есть такое правило. Значит, первое правило, как вы видите, очень легкое. Женские имена не принимают Кесру и не принимают Тенвин, то есть Ун, Ин не бывает у них. Уа бывает. И И тоже не бывает. Не принимают кэтру, звук И, и не принимают Танвин. Все. Это легко, аль Первый вид – это имена, э, женские имена, так скажем. Второй вид у нас тоже легкий. Второй вид – это мужские имена, которые заканчиваются на Тамарбута. Вот смотрите. Хамза – Ту. Усама – Ту. Нуавия – Ту, талха, ту... Вот все мужские имена, которые заканчиваются на там они не принимают Танвин. Поэтому здесь не написано хамзатун, а написано хамзату, потому что они не принимают Танвин. Потом, они не принимают и. Никогда не увидите хамзати. Они или бывают хамзату, или же хамзата. Хорошо. Второй вид тоже, аль легкий и запоминать легко. Третий вид. Давайте посмотрим. У нас э, имена, которые заканчиваются на, а, на алиф и нун. Смотрите. Узману, здесь тоже в конце алиф и нун. Потом Афану, алиф и нун. То есть на «Ану», «Ану» заканчивается. «Суфьяну», «Маруану», «Нууману». Они тоже не принимают «Танвин» и не принимают «Кесру». Как видите, очень легко. Просто надо повторно-повторно э, смотреть это видео, или же повторно много повторять, чтобы эти правила заучивали наизусть. Следующий вид у нас тоже слова, уже не имена, просто Слова, заканчивающие на «Ану». Например, смотрите, касл Первое слово посмотрим. «Касл-Ану» лентяй. «Касл-Ану» – заканчивается. «Джау-Ану» голодный. «Джау-Ану». шабану, ану вот Все эти слова, заканчивающие на «Ану», «Алиф» и «Нун», они не принимают «Танвин». Поэтому здесь не написано Каслянунна. А написано Касляну. Потому что они не принимают Ун. И они не принимают И. Например, Касляни не бывает никогда. Или Касляну бывает, или же касля-на бывает. Хорошо, это тоже узнали. И увидели, что до сих пор все легко. аль И до конца тоже будет легко, с дозволением Аллаха. Следующая группа слов – это имена, которые в форме f Это принуждает нас изучать вот один важный момент. Вот когда мы говорим о вот следующая группа имена, которые э, в форме f alu, что это значит? Значит, они схожи с f alu с характерами и количеством слов, э, количеством букв. Например, я пишу f alu. Вот написали слово f al и ахмед. Когда мы говорим, что слово ахмед в форме Аф'аль, что это значит? На арабском Аля Вазн Аф'аль Значит, у них совпадают количество букв И совпадают еще и харакаты Посмотрим, сколько букв в слове Аф'аль Один, два, три, 4 букв А вот в условии Ахмад тоже четыре букв Алиф, Ха, Мим, Даль Четыре буквы Потом, совпадают харакаты Первый харакат, первый... харакат первой буквы В слове Ахмад Аф'аль будет А, и в слове Ахмед тоже А. Второй харакат в первом слове Сукун, во втором слове тоже Сукун. В третьем, э, в третий харакат в первом слове А, в третьем тоже А. Потом, в конце, смотрите, э, стоит у нас У, Аф'аль, Лу, и в слове Ахмаду тоже стоит в конце Дамма. Значит, они совпадают в количестве букв и, и харакатом. Это значит, что они схожие с этой точки зрения. Значит, все э, имена, которые в форме «афалю». Здесь уже нам понятно. Э, напишем здесь «афалю». Э э -а -а Или же по-другому попробуем. Вот, все слова, э, которые в форме «афалю» у нас будет э, заканчиваться на У и не принимают Тенвин. Смотрите. Афалю, Ахмаду. Одно и то же. Форма одинаковая. Анвару, Афалю. Одинаковый вазин. Акбару, Афалю. То есть есть схожесть. В харакатах есть схожество, количество букв. Хорошо. Это тоже легко, Следующая группа очень легкая, потому что просто надо знать, что Э, все цвета, все цвета э, они не принимают танвин и не принимают кесру то есть альмемнур минасарф например абьяду смотрите там нету на там абьяду асваду ахмару асфару ахдру азрау а, Насчет переводов абьяду это белый асваду это черный ахмар это красный Асфару это желтый, Ахдару это зеленый у нас и Азраку это синий. Валхамдулилла, эта группа очень легкая, значит все э, цвета. Если какой-то цвет, все, значит не может быть в конце Ten Win. Следующая группа слов тоже очень легкая, потому что там ничего не надо заучивать наизусть какое-то слово. Или какие-то слова. Просто надо э, запомнить правило, что иностранные имена они не принимают танвин и не принимают э, кесру. Например, смотрите, Уильям – это иностранное имя. Эдуард, потом Ленден, это Лондон. Лондон Лендену иностранное имя поэтому не принимают он здесь не написано ланда а написано ланда ну например я пошел в лондон захабту ила ланда а вдруг скажете почему после или лондон же должно быть с кесрой или ланда мы говорим нет вот эти специальные слова которых мы должны узнать они не принимают кесру. И, наоборот, вместо кесра у них будет фатха. Потом Барис. Барис – это Парис. Париж. Пошел в Париж. К сожалению, что делать мусульманин в Париже, но, может быть, он поехал туда. Поехал туда. Я, извиняюсь, я говорю, пошел в Лондон, пошел в Париж. Поехал в Лондон, поехал в Париж. Арабы они не отличают, а на русском языке есть разница. Пошел и поехал. Поехал в Париж. Мусульманин может поехать в Париж, например, для того, чтобы изучать те науки, которые нет в мусульманских странах. Например, технические науки и так далее. И в этом есть нужда. Дахабту или абариса? Почему не Бариси? Потому что... Это иностранное имя и не принимает кесру. Вот таким образом Пакистану, Бакистану, Багдаду, Багдад и Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку, Якуб, Юнусу, Юсуфу. Следующая группа слов тоже легкая, الحمدللہ. слова, которые находятся в форме أفعلاء, они тоже не принимают танвин и не принимают кесру, то есть Мамну минасар. Вот я написал здесь филеу. Посмотрим, если мы говорим, что эти слова в форме филеу у них должны быть э, схожими характеры и количество букв. Например, посмотрим количество букв филеу. А, айн, лам, шесть букв, не так ли? Шесть букв. А, а, в слове Агния посмотрим: алиф, гайн, нун, я, алиф, хамза. Тоже шесть букв. Значит, они с точки зрения количества букв они схожие. Потом с харакатами. В слове Афиле у первый харакат а. В слове Агния у тоже а. Второй харакат ф, Аф, сукун. И в слове Агния у тоже сукун. Таким образом, увидим, что все харакаты совпадают. И если мы произносим эти слова, то мы увидим между ними схожесть. Смотрите. Вот таким. Таким образом, мы узнаем, что они в одной и в той же форме. Значит, коротко, если скажем, слова, которые находятся в форме возния, они не принимают тенвин и не принимают кесру. Потом, слова, которые находятся в форме фуаляу. Вот, фукарау, Давайте напишем эту, эту форму. Вот, смотрим. Фуаляу, фу, здесь тоже фукарау. А харакаты, количество букв, одни и то же. Бузарау, зумаляу, улемау. Они все... В форме фуаляу, в важные фуляу и таким образом не принимают танвин и кесру. Потом э, посмотрим вот, э, значит, следующую группу тоже легкая, алхамдулиллах. Масажиру, мадарису. Значит слова, которые находятся в форме мафаилу, «мафа они тоже не принимают танвин и не принимают кесру. Вот я написал мефэ <coughs> Смотрим. Смотрим. Здесь тоже массаджит. Потом فا, здесь тоже са есть удлинение. Илю, здесь джиду. Тоже харакат совпадает и количество слов совпадает. рису, Смотрите, у них одинаковые харакаты. Мест, местоположение харакатов одинаково. Макатибу. Все заканчиваются на ибу. Ибу. рису Иу, иу. Така ику. Значит, слова, которые находятся в форме мафаилю, тоже не принимают тануин и не принимают Это правило Хорошо, и последняя у нас остался, последняя осталась группа манадилю мафаилю фанаджину карасию. Здесь тоже есть схожесть между макатибу, мафатиху, просто здесь после Значит. После четвертой буквы у нас есть удлинение. здесь Если в этой группе вы увидите, вы увидите вот так. Резко заканчивается. Но в этой группе немножко удлинение есть в конце. Вот последняя группа: слова, которые находятся в форме или же в Значит э, смотрим. Мфа у них э, первые две харакаты алиф, И первые две харакаты фатха. Смотрим мы это слово. Мана, тоже первые две харакаты фатха. Потом. Рилу. кесра сукун дама. Здесь тоже. Тилу здесь тоже кесра сукун дама. Значит, они э, совпадают в, в количестве букв и совпадают с харакатами. Мафатиху. Все альхамдуля, надо просто повторно много раз посмотреть это видео, потом э, заучиваться наизусть эти правила. И, если мы заучим эти правила, уже освобождаемся от нужды заучивать каждое слово. Потому что слов их очень много, но если мы узнаем общее правило и применим это правило словам, тогда наше дело в огромном количестве уменьшится. Альхамдулля, и делаем два Аллаха, чтобы Он облегчил нам.